Чтобы записаться на прием к Александру Михайловичу Горовому, нажмите на ссылку под видео. С детства нам говорили, что нельзя есть и пить холодное, иначе заболит горло. Но знаете ли вы, что лечить это больное горло тоже можно холодом? Для лечения миндалин таким способом необходим специальный прибор, криодеструктор, в который заливается жидкий азот, охлажденный до минус 196 градусов. С его помощью врач воздействует холодом на воспаленную ткань. Появляется определенного рода налет, под которым формируется ну, повышенное количество защитных антител. Есть такое понятие моноглабулин А. Это защитные антитела, которые находятся в слюне, на поверхности слизистых, в данном случае на миндалинах, вызывается повышенное выделение этого иммуноглобулина. Соответственно, любая входящая инфекция встречает мощный барьер. Воздействие холодом длится всего несколько минут. После этого миндалины уменьшаются в размерах, глубина лакун сокращается и в них не скапливается патологическое содержимое. Такой метод может применяться при лечении хронических танзелитов, фаренгитов, ринитов.